Мусульман всего мира 21 августа праздник Курбан-Байрам. Это один из главных праздников ислама. Его отмечают в память о жертве, которую готов был принести пророк Ибрагим. Курбан-Байрам также знаменует собой окончание хаджа, паломничество в мекку и Медину, которое хоть раз бы в жизни по возможности должен совершить каждый мусульманин. История появления Курбана уходит в древние века и связана с пророком Ибрагимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сын его понял для чего отец его туда ведет. Но он тоже был пророк, сын его, и он э, не простой человек, а чувствующий. И он э, даже э, по легенде, подбодрил отца, сказал, отец, делай то, что тебе Бог велел, э, не сомневайся. И когда уже он собирался привести, э, принести в жертву этого ребенка, а, тут э, Бог ему заменил его э, барашком. И таким образом, вот это как символ милосердия божественного, что Богу не нужны жертвы. Стоит отметить, что в новейшей истории лишь 60-х годов весьма ощутимо начала просматриваться активизация приверженцев ислама в Татарстане. Но все это было подпольно. Самый пик развития ислама в республике пришелся на момент перестройки. Советский период религия была под запретом, и вот так пышно подобные праздники, конечно же, не отмечали. А вот э, в 90-х годах, в начале 90-х, конце 80-х пошло возрождение религии у нас в стране, да, после перестройки. И э, э, Сразу вот это все как-то активизировалось. В этом году в Татарстане главные торжества пришли в Галиевской мечети, расположенной в комплексе с резиденцией муфти республики. На базе Института международных отношений Казанского федерального университета работает ресурсный центр по развитию исламского и исламовического образования. Целью создания центра стало объединение образовательных, научных и методических ресурсов в области исламского и исламовического образования в единоинформационно-образовательную среду, обеспечение взаимодействия религиозных и светских институтов и наук. Школ, с целью эффективной реализации государственной политики в области межконфессиональных и межэтнических отношений. Диана Шилова,